всем привет продолжаем играть fallout и э, размышлять так где моя мышка не понял эй-эй чё она не работает оу сейчас что-то мышка что то мышка чё мышка не работает а все вроде работает оу, -оу. ага. Короче, тема какая у нас сегодня? Так, сейчас я загружусь. Сегодняшняя тема – популярные ошибки программистов. Ну, в основном начинающих программистов. Эту всю информацию я, я взял на различных ресурсах, на различных сайтах просмотрел ну и в целом довольно как бы неплохие описание ну даже не описание а действительно акцентируется внимание на действительно популярных ошибках так сейчас перед тем как перейдем Я еще раз с этим штрихом пообщаюсь ну, как ну, что ж, я буду ждать. Ага, торговать пока не может а, Там он вроде говорил, что надо на юха. А нас, вроде, насколько я помню Это по-моему надо в свечение тулить Чтобы выполнить этот квест А если в, в свечение, то там вроде радиация А если там радиация, то надо идти в хаб в хабе прикупить По моему то ли антиродин, То ли еще какую то фигню Ну чтобы Чтобы не получить дозу Большую дозу, дозу радиации Так Торговца это торгов... О может у него есть Кто ты Не возражаешь я пойду с тобой Пойдем опачки и куда вы пришли ладно сбегай сюда ну давайте начнем все таки о этих ошибках итак так ну не первое это я буду по очереди там с разных ресурсов подглядывать и и делиться с вами и делиться с вами так у этого ничего нету э, но ну, на одном ресурсе вот э, человек э, который подготовил эту статью разделил их на такие категории группы то есть и одна из них ну первая категория это детские ошибки ну так и называются детские и в чем же это зелен нет а да первое у него стоит под пунктом 1 в детских ошибках это не к деталям блин что-то я не понял куда где выход могильник мне не надо могильник мне надо выйти отсюда не внимание к деталям что он перечисляет? Что он под этим подразумевает? Ну, недоформатирование текстов, а если это UI какой-то, то недоформатирование элементов форм элементов форм. Когда у нас что-то недоформатировано, что-то чуть-чуть вылазит за края экрана, что-то выровнена и так дальше соответственно это это на самом деле вроде мелочи но но но не такие уж и мелочи дальше отсутствие единообразия единообразие в интерфейсе форматирование текстов и расположение форм то есть, как он говорит, этот случай, когда лучше безобразно, но еди, единообразно. То есть, на самом деле, да, когда вы имеете, вы программируете что-то, и у вас несколько форм есть, а вот на этих формах все по-разному. Да? В одной форме там окей OK и cancel, ну, к примеру, кнопочки в одном месте. На другой форме вам показалось, что надо в другом месте. На третьей форме тоже. И вот это вот э, разнообразие э, расположения основных элементов э, как раз и является неудобным. Э, неудобным. Дальше. Одна из ошибок популярных когда не учитывают возможности изменения размеров форм. Что тоже, что тоже важно. Ваше приложение его могут менять. Менять его размеры. Тянуть за края. Либо, на мой взгляд, жестко ограничиваете эту, эту возможность так, чтобы не было, так, ну, не, не было возможности изменить размеры потому что э, программа запускается на разных компьютерах с разным разрешением экрана а если это еще и там ну, например мобильный э, приложение то то то то помимо э, размеров э, самого вашего приложения в 1 э, еще надо учитывать ориентацию экрана сколько Ого. Чё так дорого? Так, это мне надо антиродина, походу. Походу, да. Блин, ну он такой дорогой. Фу, ладно. Так, а чё у меня тут это есть? Хорошо. Так вот, надо учитывать э, размеры... Э, размеры размера э, форм так сколько 9, 9, 9 дальше еще раз и дальше сколько 502 блин почти все деньги забрал а может я ему так что-то дам так я тут бегаю потому что мне надо купить этот антиродин и сбегать в это свечение Наверное, я продам вот этот И Он все равно бесполезный. Бесполезный. Он мне не надо. Он занимает э, какой-то вес. Так, сколько тут? Надо 518 убрать. Да? 518. Вот так вот вроде бы. Да. Да нет. Спасибо. Поэтому нужно обязательно это продумывать Ориентация экрана, размеры, что если будет другая ориентация Как будут располагаться кнопки, будут ли они удобны для пользователя Это очень важно Потому что а, есть программы, которые как бы классные, там по функциональности, а есть конкуренты, которые не такие мощные, скажем так, по функциональности, но они очень удобны в использовании. И предпочтение пользователей будут отдавать той программе, которая удобна в использовании. Поэтому это популярная ошибка, поэтому не пренебрегайте. Поэтому о ней помните. А, дальше одна из ошибок поддерживая на все сто процентов это использование названий этих контролов или графических элементов которые предлагает сама и даешка с помощью которой вы вытягиваете ну например вы вытягиваете кнопочку соответственно и сразу же называет баттон один там вторую кнопку баттон 2 и так далее ну в коде, когда такой код смотришь, и его надо исправить, что-то добавить, ты в коде видишь, что какой-нибудь лейбл 1 присваивается такой текст. Ну, а текст ты не знаешь какой, потому что он вычитывается откуда-то. Кнопка там, смотришь, обработчики нажатий, да, там, подождите-ка, сюда, по-моему, можно было идти или нет? Нет. Вот, смотришь, обработчики Какие-то баттон 1, батон 2, батон 3 Что это такое, непонятно Соответственно, это добавляет времени На разбор Надо идти в форму Надо смотреть Если есть под рукой А если требуется быстрое исправление И под рукой этой и идешки нет Слушай-ка, дружище радиа... О, Ого, уже облучение Я, наверное, антирадин приму Ой-ой-ой, не та отмена Отмена Раз Вы Есть Давай-давай, быстрее-быстрее Так, свечение Вот поэтому нужно Давать правильное название Этим контролам и этим элементам Есть. Дальше ошибки. А какие? Ну, что он тут пишет? Он пишет, что.. Так, сейчас подождите. О, во, да. Да, это я место помню. А сюда надо веревку. Веревку. Не, наверное, я сейчас еще один антиродин приму. Главное, нарковых не стать. И, и, и, веревку. Быстро веревку. А куда мне ее примотать? А, вот, по-моему, вот краешек, да. Вот сюда примотать веревку. И спуститься. И спуститься. И сейчас надо что-то здесь найти. А, найти какой... Что-то, что-то найти надо. Блин, долго шариться Здесь тоже, наверное, нежелательно Потому как Потому как у меня облучение а Я, наверное, сохранюсь И в случае чего Чтобы была возможность Была возможность Переиграть Потому что Потому что, блин А чего у них ничего нету О, вон ящички Давай, давай, беги, беги Дружище, давай Надеюсь, тут ни с кем драться не надо будет Тут же большая доза радиации О, антиродин. нормалек Нормалек, я его, наверное, вытяну еще себе Так, что он там еще пишет? А, смешивание разных а, парадигм то есть смешивание процедурного и объектно ориентированного программирования. Так, и что он имеет в виду, этот человек, который написал эту статейку? Применение ОП для отмазки. Совершенно согласен. Когда типа надо решить задачу, там все, ну, с объектами, со все, и когда это делается абы как, просто там на лишь бы, лишь бы применить, да, там и сказать, да, вот у меня классы есть, там и все, то лучше этого вообще не делать, лучше просто написать какие-то функции в сишном стиле, да, ну вообще не применять там классы. Вот это да Удар на здоровье не потерял Комп еще работает И это кто-то Ух ты Походу Походу вот это как раз можно и нести Потому что он сказал Сходи и принеси что-нибудь для доказательств Так управление энергосбережением Так Основной на аварийный Включен Основной. Отключен. Перезапуск основного. Ошибка. Резервное питание включено. И чё? Мне кто-то за это что-то... О, кстати, тут ништяков нормально. Опачки. Винтовочка. Классная штука вроде бы, насколько я помню. Нормально можно было валить с неё. Вот, так вот, если делать просто на тепляб, а бы как было, ну, в плане, там, реализации, главное, что по ОП, то, то, конечно же, лучше вообще тогда ничего не делать. Ну, не то, что ничего не делать. А лучше не применять эти классы, не писать их. Так, блин, у меня мало места. Не могу я, не могу я взять Максимальный вес Давай-ка я все эти аптечки переложу А это сюда Сейчас по одной аптечке попробую перетянуть Одну, Ну, плоскогубцы надо Что-то ремонтировать пригодится Ну все, больше не могу да? А что это? Докторский чемоданчик Аптечка первой помощи Блин, может. Ну оно мало. Вес маленький, походу. Камни нафиг надо не мне. Что ж тут тяжелого? Динамид, наверное, тяжелый. Наверное, я вот это уберу. От него толку. Носит что-то с собой. А, блин, надо было его продать. Ладно. Ладно. Ладно, давай, наверное, прибежим сюда в следующий раз. Сейчас еще первый уровень так гляну. Потому что здесь он лифт есть, и можно еще спуститься. Я, наверное, пока да, выделываться не буду. А потом, попозже, приду сюда. Вон я получил опять большую дозу радиации. Сейчас я антирадино приму. И свалю отсюда. Так, сейчас труп посмотрим, что у него тут. А хотя, что толку смотреть, а у меня нет возможности много носить. Так, давайте в братство иди. Сильное кровотечение. Че, радиации много? Походу, да. Походу, да, и походу мне надо... А что такое РАД-Х? О, надо было таких еще таблеток прикупить. Да, надо было на самом деле рад Икса, а не этой херни купить Ну ладно. Идем в братство. <сёк> так вот, <сёк> применение ОП для отмазки. Не надо его вообще тогда применять, если вы не видите ну, действительно какие-то плюсов в применении ООП. Дальше. Вы вернулись. Это я типа бежал, бежал, да, и упал. Я понял. Использование глобальных переменных. Тоже, наверное, глобальные переменные ничего хорошего не дают, кроме э, потенциальных багов. Потому что сложно проследить, где они меняются. Можно не предполагать, что они где-то меняются. Если вы уж используете глобальные переменные, то конечно же задокументируйте, поставьте, поставьте комментарий, <связать> что так и так, ну, везде, где она используется, напишите, что она еще используется там-то и там-то, что она может меняться теми-то и теми-то, и ну, и можете написать, что использование глобальных переменных плохо, но вас заставили это сделать, вот так вот, и тогда, в принципе, никаких вопросов со стороны другого разработчика К вам не будут Напишите, что вам нужно есть У вас семеро детей Их нужно кормить И поэтому вы вот Решили использовать такой способ Ну, типа такого Так, давайте я сохраню Я, в принципе, вроде выбрался А то сейчас напарюсь на кого-то опять И придется Так, идем в братство эм... Ну, он пишет использование еще статических а, методов а, ну, ну, на самом деле для начинающих, да, лучше не использовать Для начинающих программистов, потому что а, Ну, как бы в самих статических методах ничего плохого нету Но если вы начинающий программист И не можете точ точно себя обосновать, для чего вы это делаете То, конечно, лучше, лучше этим не заниматься Особенно если вы не знаете разницы между статическим э и нестатическим методом или функцией. Ох ты. Чё вы крутые, когда вас много? Чтоб ты промазал, мудак. <aligned> да, я, да, я не успею. Блин, хорошо, что я сохранился. Вот так вот, играешь, играешь, и неожиданно на каких-то беспредельщиков попадаешь, и они тебя убивают. Так, дальше, дальше. М -м неправильные комментарии. Совершенно верно. А комментарии это м -м помощник, но не всегда. Что это, камни? Камни. Э -э давай, давай, беги, беги, беги. Но не всегда Мне ужасно плохо И написано выпадают камни Ну давай уже и, Дойди дружище, уже вон скоро Нам бы день продержаться О -о -о. Так, нет, это нам не надо Сейчас опять куда-то придем Хотя с ними a -a, Если знать куда они идут Если совпадает путь То конечно же можно сказать под охраной Хотя вроде бы тоже Можно Нарваться на кого-то Что-то я не могу Помогите, помогите А что с тобой а, к тебе Тут только кто ты Я охранник На наш монстр Такой огромный О, Это походу рука смерти это самая злая тварь в игре Fallout. Рука смерти, она вообще безбашена, Вообще никаких понятий нет. Ну, полный беспредельщик. Так, ладно. Неправильный комментарий. Что это такое? Ну, как бы комментарий, понятно. Нужно документировать код, нужно комментировать, что вы делаете. Но на что имеется в виду под неправильными э, комментариями? Просто обы а написать, знаете, тоже для отмазки. Нужно приучивать себя к качественному выполнению работы. И я могу сказать: всем нужно и опытным, и я сам себя иногда заставляю все-таки доделать, знаете, ну, не так, а бы как. То есть комментарии. Иногда думаешь, да, как-нибудь сейчас напишешь, а потом, а потом, а потом допишешь нормально. А потом вот это допишешь нормально, никак не приходит. Потому что куча других задач. А потом проходит время, иногда бываешь смотришь, и ты понимаешь, блин, вот, ну, ты вспоминаешь, конечно же, свой код, но комментарии ты видишь, что желательно, чтобы они были получше. Так это свой код, а если чужой код? Так вот, фишка в чем? Лучше вообще тогда не писать комментарии, если, абы как, натяп Так, сейчас, погодьте. А, он сейчас сходит, да, ладно, сейчас подождем. А, он открыл мне. Теперь я типа могу, могу идти. Ух ты, 2000 очков. И о, я стал послушником. Я в секте. Ура есть. Я... Не, ну это не, не секта, на самом деле. Сейчас я договорю про вот эти комментарии и расскажу, что такое брат, братство Стали. <свёздесь> комментарии. Дальше писать очевидные комментарии тоже не надо. Ну, к примеру, в коде у вас 2 плюс 2, и вы пишете, ну, эта функция складывает два или функция суммирования, да, которая ну, там по факту одну, одну или две строчки содержит. И вы ставите комментарий. Эта функция суммирует два значения. Зачем? Оно очевидно и так. Не очевидно иногда, если есть магические числа, от которых надо отказываться. Но, к примеру, могут быть вы пишете что это число такое то и оно нужно для того-то либо это там ноль да либо единичка с этой единички начинаются все айдишки, и это обязательно там ну и указать ссылку да там в базе данных что-то заносится и все они начинаются с единички или ну, ну нужно давать толковые комментарии а, а не писать очевидное а... Так, он еще, конечно, пишет не описывать метод или класс. Um... Ошибка не описать. А, да, ну все верно. Если уже подходить к комментарии, к документированию кода, то лучше смотреть в сторону Docsigen. Очень крутая, классная вещь. Она позволяет и делать, создавать комментарии, и на основе этих комментариев генерить документацию в виде HTML, PDF, там, RTF, ну очень много форматов. Поэтому, если вы не знаете, что такое Доксижен, то почитайте. Очень классная штука. И вы сразу, можно сказать, убиваете двух зайцев. И будет готовая документация, и, и код будет продокументирован. Там определенный стиль есть в Doxygen, но Так, сейчас я прочитал книжечку. У меня вроде еще была книжечка. А, нет, нету. Так. Дальше. Дальше он еще говорит не следование кодек конвеншн. Ну что такое кодек конвеншн? Кодек конвеншн это обычно ну, какие-то принятые принципы стандартов кодирования. То есть, это как называть там переменные членов класса? Как глобальные перемены, если они есть, как закрытые функции называть, ну, с чего начинать, да, там, как открытые функции, как классы, <coughs> а, какие отступы должны быть, где открывающие скобочки должны быть на новой строке или не на новой и так далее. То есть это все называется кода convention. Стандарты вот этого кодирования. Вы, в, раз, в разной компании они могут немного отличаться друг от друга, либо сильно отличаться. Кроме всего прочего, в каждом, под каждый язык есть свои определенные <coughs> вот эти стандарты. Так вот, если вы им не следуете и пишете в своем стиле, ваш стиль тоже имеет еще много подстилей. Вот это проблема. Проблема в том, что если вы так делаете, также будет делать другой разработчик, второй, третий, четвертый, пятый, и э, код э, одного программного продукта может и будет состоять из многих модулей, но стиль кодирования там совершенно различается друг от друга. Соответственно, чтение этого кода э, затруднено. И больше времени будет тратиться на чтение и на разбор, либо же больше времени будет тратиться на, на форматирование его в своем стиле. Я такое встречал в своей практике, бывало, что очень плохо отформатированный код, я, чтобы прочитать его, я его форматировал в том стиле, к которому я привык и к, в котором я работал. Вот, то есть я брал этот код форматировал его и только тогда начинал разбирать что там написано поэтому нужно следовать обязательно следовать <сёк> нужно привыкать выбрать для себя то есть вы учите какой-то язык программирования, почитать коды convention какие есть но не надо быть упоротым чтобы везде вот раз они так говорят самое главное чтобы было удобно удобно вам чтобы вам было легко читать конечно же вам может быть удобно писать все в одну строчку но вы попробуйте другие коды convention и коды стандарты кодирования потом вы поймете что возможно так как вы писали раньше не совсем удобно вот поэтому в компаниях обычно ну Первый совет, да, это под язык, под каждый язык есть свои стандарты. Вот, постарайтесь выбрать какой для вас, вы знаете какой у вас есть язык программирования и выбрать какой-то удобный для вас стандарт кодирования для этого языка и придерживаться его. Соответственно, у других программистов, которые пишут на этом же языке стандарт кодирования не будет особо отличаться. Так. Поэтому это обязательно, обязательно, обязательно. Много есть мелочей. Я иногда видел, ну, частенько видел, э, исходные коды это. Начинающих программистов, это просто в плане оформления, <coughs> это ужас, ничего не понятно. Форматировано черки как. Там четыре пробела, там два таба, там это просто. Кстати, лучше вместо табуляции ставить пробелы, потому что табуляции могут быть в разных системах по-разному. То есть где-то это 4 пробела, где-то 6, где-то 8. А пробелы в Африке пробел. Так, ладно, что у нас тут? Как мне получше? Э -э Посвященный имеет право... Так, обратись к Майклу. но мне действительно нужно лучшее огнести у тебя неплохая репутация так а, а чем мне броню дали жаль сейчас за те прочитаю а он просит чё-то помочь к хабу и Больше, если ты сможешь узнать, что с ним буду, Я проверю это Так, а мне ничего не дали Может я попробую поторговать с этим Товарищем Нет, он не хочет Мне надо Мэтт Мэтт, Томас Мне надо кого-то найти, с кем поторговать. Так, давайте я сейчас про ошибки поговорим дальше, но я вкратце скажу, что такое братство. Братство это военизированная техно, кратическое, блин, организация. О, ах да, у тебя на кое какого товара. Год, ух ты! Лучше или там наоборот, ну да, неважно, что тебе нужно. Вот твоя броня. Что патроны? Блин, мне не надо патроны для дробовика, наверное, пятимиллиметровые. Магнум нет. Блин, а сколько ж там? Давай вот этих возьмем. Еще раз. О, так он что, будет бесконечно мне давать? А, все. Ладно, попробую я с ним про поторговать торговать. Ух ты, у меня броня, броня братца Так вот, братство, эм, технократическая организация, которая ставит свои главные задачей поиск и сохранение технологий. И сохранение технологий. Блин, надо где-то здесь барыгу найти и, и, и, и, и напарить ему весь мой хлам. Барыги, барыги. не, это не барыги, это... Я, наверное, в хаб сбегаю. Так, откуда я вышел? Отсюда. А, кстати, да, в хаб. Потому что в хабе он говорит, какую-то инфу надо поискать. Тут несколько... Эй, уровней. Есть. Так. И главной задачей этого братства поиски и сохранение технологий. Братство встречается... Это, по-моему, единственная организация, которая встречается во всех э, сериях игры Fallout. Э, братство очень мощная организация. Э, Довольно таки мощная Победить в бою их сложно Так как у них крутая броня Ну и Браса владеет целым арсеналом Довоенных и послевоенных технологий У них есть лазерное оружие Силовая броня там Хирургические усовершенствования Боевые импланты Так, соответственно, братство это одна из самых мощных организаций. Я сейчас на напялю на себя броню вот это, чтобы все видели, что я... что я серьезный парень. О, я похож на этих чуваков. Братюни, я ваш, я свой. Так, у этой надо книжки, да? Книжечек прикупить. И надо найти 1100, да? Электронику, наверное, раз. Дальше. Научную книгу. 2. О, пушки и пули. А если все? Сколько это будет стоить? <coughs> Нифига себе. Четыре тысячи. Сенсор движения. Надо он мне. Так, пистолет 4, штурмовая винтовка. Нет, пистолет мне не надо. Б -б -б -б -б. А что это? Самогон. Да? Хотя может в квасте каком-то и пригодиться. Не, магну мне точно не надо, патроны. 2600. Так, короче, надо парочку книжек убрать. 3000, да? Значит, мне надо 378 еще. Блин, 378. Так, есть. Предложить. Так, так, так. Сейчас прочитаю эти книжечки. Смотрим навыки. Мне это отмена. А, где тут? Легкое оружие 43%. 43%. Так. Почитаю сейчас книжечки. По идее, навык должен увеличиться. 43 там было. О, да. Вон, смотрите, 53%. Зашибись. Значит, надо еще денег намутить. И прикупить еще книжечек. Итого, 57%. Легкое оружие. Легкое оружие это как раз винтовки. А вот винтовка мне как раз и поможет пойти и поубивать вот тех беспредельщиков. Так, какие патроны? А, патроны 5 миллиметров должны быть. Ай-яй-яй, это не те патроны я купил. Да я 223, а надо было у того чувака 5 миллиметров брать. Блин. Натупил. Может а, 5 миллиметров. Хорошо. Ну, давай тогда я с тобой поторгую. Вот так вот, братство, это крутая Крутая организация Пятимиллиметровых нет у нее случайно Нет, это не то А я как-то так на книжки поменять 1200, сколько там две книжечки будет стоить 1400, знаешь, 216 Сейчас Крышек мало Уже 216 ну ничего, намутим, намучу патрончики и пойду а, пойду тех чуваков убивать. Кстати, куда их убивать, что-то я забыл. Так, читаем, читаем. Итого 64%. Уже неплохо. Уже неплохо. Давайте я сохранюсь. Так вот, братство, да, что такое братство? То есть, братство одно из сильнейших таких военных объединений. И основная политика братства это строжайший запрет до утра 2 часа строжайший запрет на распространение технологий вне организации. То есть, они такие Сами по себе Технологии собирают, сохраняют И ими пользуются Соответственно, другим не дают Ну и Соответственно Они Почему они и самые сильные Одни из самых сильных Можно сказать, самые сильные Так, сейчас 5 миллиметровые Надо патрончики, это 0,23 Это 10, -10 миллиметров. Только скажите, что у тебя их нету фигово а где мне их взять но ну, это 10 а мне надо 5 М -м -м, ладно пофиг э так ряды ряды ряды ряды ряды так нет спасибо а, давайте пойдем дальше Uh, то есть в вот первый Fallout, в первом фоллауте uh, главной единственной базой братства это то место где мы были да? Оно называется Lost uh, Hills uh, что такое Lost Hills Lost Hills это um, собой, представляет собой старый военный бункер uh, это, uh, uh, это это правительственный бункер одно из множества довоенных подземных э, подземных сооружений. Ну и это все находится на на территории довоенного штата Калифорния. Так, нету тут ничего э, говорить. Может попозже. Готово. Ну, я, наверное, этих патрончиков где-то там Поищу. Так, а история вот этого Хилза, да, то есть бункер этот находился на консервации. И в октябре 2077 года подразделение армии США под командованием там капитана Роджерса Максона вместе с семьями, детями и примкнувшими к ним гражданскими лицами распечатали и заселили, собственно говоря, вот тот бункер. Uh, и в течение Следующих лет этот бункер Перестраивали под нужды ну, В зависимости От нужд uh, Организации, от нужд братства Шарики Что прикалываетесь Шарики, 12 калибр 0,23 Мне надо 5, 5, 5 мм надо Нету Какие же у тебя ганцы Можно с ней Надо поговорить мне надо кое-что купить В городе есть опасные места Мне надо кое-что купить Пу, Шарики Да ладно А, это наверное для пневматической винтовки Так, на этот бункер Ну где мы были, да, где сейчас Брасва сидит Неоднократно нападали Поэтому его окрестности Патрулируют тяжело вооруженные солдаты Кстати там если постоянно шарится То иногда можно встретить э, Такие патрули в силовой броне Такие все они ну, крутые, мощные э, Внутри у них там жесткий порядок И дисциплина а Несмотря на обилие символики И атрибутики, внутреннее убранство Предельно простое В 2161 и в 2162 годах или годах Братства воевала с армией супермутантов, после чего получила признание жителей Тихоокеанского побережья. И контакты Братства с окружающим миром активизировались, и Бункер стал научно-исследовательским и производственным центром. Ну, потом он превратится в город. Э -э, то есть это братство есть во всех сериях. Fallout. Э -э, так, ладно. Мы, сейчас давайте я тут подумаю. Мне он сказал. М -м -м -м, мне он сказал. Блин, что он мне сказал? А, э -э, поспрашивать, поспрашивать. А, поспрашивать по поводу там какого-то товарища, да, сейчас давайте я зайду сюда в статус, статус братство. спасти посвященного из хаба, так, ну я в хабе, я понял, значит нужно кого-то спасти. Так, ладно, подбегаем. ну, явно не тут, не в начале надо спрашивать, а где-то дальше. Итак, по поводу дальше популярных ошибок, дальше следует тактические ошибки как пишет автор это они связаны так, сейчас карту открою хаб. тактические ошибки они напрямую с кодом не связаны но с кодом не связаны а больше связаны с краткосрочными целями Блин, а тут куда-то можно вообще идти? По-моему, нельзя. По-моему, надо, надо выйти. Да, я так и сделаю. Это, по-моему, край. Э -э Связанные с краскосрочными целями, которые преследует программист при написании там э кода. Ну и какие, какие эти тактические ошибки? А, вот, этот товарищ, у этого товарища убили ослика. И надо помочь, да? Сейчас я выполню квест, получу опыт, прокачаю оружие. И тогда пойду и отомщу за ослика. Так, что это у нас? Высоты. Высоты. Высоты. Блин, надо бы где-то карту эту открыть, что ли? Потому что... Потому что это фигня какая-то? Так, ладно, давайте я тут по высотам еще чуть-чуть пробегусь. Так, первое, да? ну как бы там не иметь цели, да, тактически первая из тактических ошибок не иметь правильной цели для проекта совершенно верно и поддерживаю что это означает первой целью при написании каких-то Программ. Ну, в данном случае он пишет касательно студентов. То есть первой главной целью при написании курсовых лаб, дипломов, необходимо ставить, поднять свой уровень. Ну Это и применимо к обучению. Если вы обучаетесь, учите какой-то язык, изучаете, то одна из главной целей должна быть поднять свой уровень. Поднять свой уровень. А не сделать, ну, особенно, да, для студентов, а не сделать это на тяп -ляп. Лишь бы, лишь бы как-нибудь там сдать. Так, так, сейчас, подождите-ка, я тут, я тут кое-что классно. Потому что... Угу, потому что. Так, ладно, вроде бы. Поэтому нужно всегда ставить себе цель не просто написать что-то, чтобы. А ну, чтобы оно работало. Работало хорошо. Было стабильно. То есть нужно при выполнении любой задачи стараться поднять свой уровень. Стараться поднять свой уровень. Так, кто это такое? Это пьяница. Алкаш нам не надо. Это бармен. Ничего не надо. Дальше. Э, он у себя так пишет. Э, не трогай дверь. Ух ты, а кто это? О, мне нужно поговорить с декером. По поводу чего? Работа. Кто вас послал? Э, блин, что тут сказать? Я ни от кого, тогда ты никого не видишь. Блин, тогда я сохранюсь. Сейчас не то скажу, начну шмалять. Или не то скажу, он запомнит, и потом все. Работа. Я от Бет. Которая Бет? Не думаешь, что я от нее. Я бы тебе сейчас рассказал. Что я думаю, но... Работа от Бет не катит, я от Лоренца. Хорошо. Да, О. И ну, вот, вот и Разумеется. Найди торговца. Иди, торговца. И да, можно и так Сколько? Где мне на высотах На углу А как ты знаешь что... Поверь мне я все узнаю. Ладно я это делаю Вот гад А ну ка сбегаю Я в, в полицейский участок Потому что как бы торговца убивать не хотелось бы Этот судя по роже Не особо честный парень Декер О, Декер пытался нанять меня, чтобы убить Отлично Я уже знаю из других в этом плане Ты последний Так, что надо сделать Это Так, а что мне надо сделать-то Это будет непросто И мне понадобится любая помощь Плащу 1370 мы можем отправиться э, типа типа вот сразу из-за мест такой о мой гад я как бы это э, тупанул у меня нет ни Ни патронов и сколько нас тут раз два. Ой, блин, я тупанул, надо было подготовиться. Надеюсь, ребята разберутся за меня. Ах, хрен там, блин, один уже лежит, этот с ножиком, ну, б... мудак. Куда ты идешь, блин, с ножиком? Да, надо загрузиться Да, фиг там Я загружусь на, на Намучу патронов Так, намучу патронов И потом приду Так, теперь я сохранюсь. Сейчас бегаю к шерифу, и мне надо где-то намудить патронов. Пш, иди отсюда. нарковые, бля. Э, Итак, сойдет. Что такое? Так, по поводу ошибок, да? Что такое? И так сойдет. У него написано. У этого автора, да? Итак, сойдет. Э, отсутствие цели э, приводит к тому, что программы делаются на тепля. То есть и он выделяет несколько подпунктов первое это размещение бизнес бизнес логики в обработчиках событий так он пишет сейчас попробую с ним поторговать блин 14 миллиметров мне не надо 14 миллиметров как назло, где мне, где мне, где мне намутить патрончиков? Сбегаю-ка я сюда. А, так, что он говорит? Да, о размещении бизнес-логики в обработчиках событий. Он пишет, это наверняка самая распространенная ошибка, которую совершают абсолютно все. И поможем провести эксперимент. Пусть честные люди поднимут руки, если они помещали решение задачи в какой-нибудь он клик. Чтобы побороть, побороть эту ошибку, есть теоретически простой, но сложный в реализации метод, но полезный. Да, кстати, прикольный совет. Вот метод какой. Сначала нужно написать консольное приложение, а потом прикрепить к нему UI. Дельный совет могу сказать. Ну, я не знаю. Я вон клик обычно не размещал логику. Хотя я не помню. Да не, вон клик я обычно вызывал. Обычно вызывал там другие какие-то функции. Может когда-то и делал. Не знаю. Так, может ты мне со мной поторгуешь. Да че ж вы такие все жлобы, бомжи, все с пухами стоят. А ни у кого патрончиков нету. А, этот не хочет разговаривать, да. А где-то здесь был. Я сейчас вверх сбегаю. Так, это тут, по-моему, эти наркоманы, да, вот здесь находятся. Так, дальше. Одна из ошибок. Тестирование приложений только на допустимых значениях. Да. Совершенно верно. Это, это очень, очень и очень плохо. Ну, к примеру, вы пишете что-то, и вы, ну, ну, например, калькулятор, да. Вот вы тестируете работу своего калькулятора. А, а тут у нас с ребятками... С ребятками какой-то... Давайте я сохранюсь. А тут у нас что-то с ребятками не то. Тестирование, да, тестирование только на допустимых значениях. Это это просто, это на 100%. Ну, к примеру, пишите калькулятор. И вы вводите там циферки в поле ввода. И, и вы тестируете на то, чтобы он там умножал, делил там. Все такое. Вы вводите только цифры. Все правильно. Но... Но кроме цифр надо ввести буковки, надо ввести неправильные какие-то цифры, надо ввести отварь, блин, да нет, мне я без оружия там никак. Надо, надо, надо вводить правильные данные. Ой, неправильные данные. Потому что когда вы тестируете только на правильных данных, э, очень, очень неприятно, когда ваше приложение падает. Э, только из-за того, что ну, там вы не, не учли. Не учли то, что случайно может буковка. Блин, придется, наверное, мне пистолет купить и патроны. Ну, блин, а по-другому никак. Они все шмаляют. А мне чё делать дальше хардкод на что он ой 450 хардкод пишет одна тоже из популярных ошибок что это такое это внесение конфигурационных параметров строковых литералов и магических цифр в код Совершенно верно поддерживаем. Ну то есть это когда вы в коде Как я уже говорил и в своих лекциях М -м -м, Магические числа У вас есть магические числа Так, у вас есть магические числа Да Блин, надо было дробовик купить Давайте я сейчас бегаю Может есть где-то дробовик То я прикуплю дробовик вот а, магические числа на самом деле проблема. И сейчас хватает и в разных языках свои есть фреймворки, библиотеки, которые уже предоставляют готовые какие-то классы для сохранения конфигурации. Поэтому лучше пользоваться ими, чем вот так вот вбивать какое-то там какие-то магические числа. Потом, если вдруг они совпадают, сложно отличить одно от другого. Надо читать код. Ну, короче, это просто, просто жесть. Если есть язык или технологии, предоставляют вам дробовика нет. Если предоставляют вам возможность сохранять какие-то конфиги стандартными средствами, то обязательно ими пользуйтесь. Копи-паст. Копи-паст тоже вредно. Копи-паст имеется в виду, когда у нас есть дублирование кода. То есть мы для решения какой-то задачи просто берем и копируем из другого, других классов, других файлов такой же код. Дело в том, что плохо. Дублирование вообще плохо. Потому что при изменении, исправлении каких-то ошибок, у у улучшении функциональности, Получается, мы в одном месте можем изменить этот код, а забыть, что в другом месте он продублирован. Соответственно, ошибка как и была, так она и осталась. То есть потенциальная ошибка. Поэтому это очень плохо. Нужно копипаст избегать всеми способами. Блин, может патронов тогда прикупить. Ого Что-то дорого 625 А у меня нету столько 500 Блин, вот жлобы Эти тоже красавцы В братстве, иди Хотя я сам натупил Не те патроны выбрал Да нет, спасибо Ладно, попробуем. Попробую сейчас с этим всем пойти и разобраться с теми мудаками. Но если я с ними разберусь, то у меня повысится уровень. А если у меня повысится уровень, то... Я прокачаю оружие. Если я прокачаю оружие, то я, короче, буду крутым парнем. А, так, ладно. Сохранить. Сохранить. А, так, плохой. Дальше. Советы. Ну, точнее, ошибки, да, распространенные. Документации плохой, ну, короче, описание документации на плохом языке. На, на плохом английском, либо на плохом индусском, либо на плохом китайском. Да, это плохо, это проблема. Потому что носители языка. Да не, я с ними не справлюсь. Мне вообще что бесполезно сюда идти. Я, наверное, пойду к полицейскому этому и скажу, что, мол, я готов. Пуха у меня есть. Ствол, ствол. И пойдем с этим всем. И пойдем с этим всем. Да, идем. <клёх> Поэтому нужно стараться писать качественно. так это с автоматами с... блин 22 процента нет 92 на тебе мне бы мне бы спрятаться за кого-то поэтому нужно постараться и переводчиком воспользоваться там помощью товарищей и написать и писать комментарии на стараться на но лучше всего на английском, потому что это уже более-менее такой э, интернациональный язык, можно сказать. И, и, в принципе, его поймут все. Разработчики очень плохо, очень плохо. Ч у них столько очков действия? Я просто в шоке. Вы не охренели? Ну, реально... Блин, это, это какой-то тупик. Тупиковая ветвь. Реально, я не могу ни, ни, ни то задание выполнить, ни другое. Тьфу. Так, дальше, дальше. Дальше какие ошибки? Давайте я быстро перечислю, уже по-моему час пишем. А -а -а -а. Так, дальше несоответствие результата и цели. Так, я это сохраню и продолжим в следующий раз. Несоответствие результата и цели. Что это такое? Если реализовывать что-то на тепляп, то, то и результат получается посредственный. Любая программа решает некую задачу. А вот реализация этой задачи и есть цель вашего проекта. Значит, результат должен быть этой же реализацией. То есть, например, если вам дали курсовой на тему «Однопользовательская игра с графическим интерфейсом», то вам нужно сконцентрироваться на игре, на ее динамике, на удобстве интерфейса, на функциях, характерных для игр. Ну и тогда, скорее всего, у вас будет интересная «Однопользовательская игра». Но в большинстве случаев студенты или начинающиеся концентрируется на, на чем-то, что они считают важным, и в результате получается как бы не уделяет э, внимания всем деталям, а какой-то определенной части. И в итоге получается скучная игра, или скучная программа, которой пользоваться неудобно, которая обернута в стандартный какой-то интерфейс, э, которую, чтобы играть или работать, нужно правильно, в правильном порядке нажимать кнопки, либо долго вводить данные, потому что не предусмотрено, что можно сохранять, и, и все такое. Соответственно, получается, вы не соответствуете уже. Ваши цели и результаты, ну, как бы, отличаются: цель одна. Сделать абы как. Ну и результат, в принципе, наверное, такой же. То есть, одна из, опять-таки, сопутствующих проблем это недостаточная проработка теоретической части проекта то есть я об этом уже говорил вспоминал бывают встречаются такие проекты в которых непонятна задача которую они решают что эта программа делает понять сложно ни справки, ничего нету чтобы ею пользоваться нужно еще спросить у разработчика как ей, с ней работать в идеале программа должна быть такой: человек запустил и он знает, как ей пользоваться, ну интуитивно, да. Вот, вот, вот, вот, вот. То есть часто встречаются проекты, в которых непонятна задача. Ну, как пример, вот пишет автор: учет книг в библиотеке или учет студентов в деканате как бы это разные цели но результат у них у всех один и тот же, они по сути как братья-близнецы то есть формы редактирования поиска добавления новых записей это, все, это то что их объединяет но как пишет автор это не интересно и это неправильно если вы хотите добавить интереса в ваш проект, то опишите насущные задачи, которые которые проект решает какие реальные процессы он автоматизирует не зацикливайтесь на добавлении и редактировании записей ведь в большинстве случаев руками никто ничего добавлять не будет все верно, руками постоянно вводить какие-то данные, это, это, это не очень хорошо если что-то можно автоматизировать, сделайте это да, это может быть скучно неинтересно на ваш взгляд но без этого вашей программой пользоваться Никто не будет Ну а давайте на сегодня все Про ошибки поговорим в следующий раз Всем спасибо за Так, сохранюсь еще раз Всем спасибо за внимание Подписываемся, делимся, ставим лайки Ну и до новых встреч Всем пока